С вами, дамы и господа. четверть Четвертьфинал нижней сетки. Таймфактор против Промяса. Состав команды Промяса на сегодняшнюю игру это Банна Фасткапи, Эффект, Фанат Килиша, ОПГ и... Хулигунолеган. Ну, я буду называть его просто Хулиган, потому что так, мне кажется, немножечко попроще. Uh, у команды Time Factor это Шатырюга, Каспер, Мувер, Талант и UCK. Uh, как оказывается, по инсайдерской информации его всегда все так именно и называли, а я один как дурачок его всегда называл иск. Но простите, товарищ UCK, я все-таки буду вас по-прежнему называть иском, потому что, ну, годы, годы опыта и годы практики показали, что вы все-таки больше иск, чем UCK. Uh, по результату это карта трейн и Best оф 1 матч Матч на вылет, проигравшая команда займет пятое место в рамках данного турнира Печально, прискорбно, но что поделать Или шестое, нет, по-моему, все-таки пятое Но это не суть важно, главное, что команда, к сожалению, прекратит свое участие в этом турнире И что немаловажно, команда про мясо начинает в слабой стороне Что для них, к сожалению, против таких соперников категорически не рекомендуется Но что поделать, наши были проиграны и ничего здесь не попишешь Иск забирает эффекта. Бан на фасткапе разменивается, убивая Каспера. И второй минус, между прочим, также в исполнении команды Промяса. Однако Мувер забирает бана на фасткапе. Денис, к сожалению, погибает. Также минус от таланта. И последние игроки, живые игроки команды Промяса, находятся на точке А, где, кстати, успешно ставят бомбу. Это тоже немаловажный фактор, ведь на карте Трейн в пистолетном раунде, ну, я считаю, жизненно необходимо поставить бомбу. И это может дать какие-то... Перспективы в дальнейшем В любом случае бомба нужна Так как нужна экономика К сожалению для коллектива про Удержать эту самую бомбу не удается Игроки обороны разобрали всех Кто остался Сегодня только одна игра бесик да, но если бы вы сегодня сыграли С командой Rising Esports Тогда было бы две игры Но учитывая, что вы сегодня с ними не играете Ну, все логично В общем-то 1-0 по встрече повели игроки коллектива Time Factor, про мясо, к сожалению, со слегка просевшей экономикой. Увы, ах, но все-таки. Да, все-таки остаются без денег. И, в общем-то, еще один раунд придется проводить с пистолетами. Раунд, кстати, будет снова нацелен на точку Б. И здесь прокидывают иск. Прокидывают, кстати, очень сильно, но... А, позиция у иска гораздо более перспективная, естественно, для приема, нежели для выхода у команды про мясо». Иск с этой точки в результате делает два минуса За ящиком, кстати, сидит еще один игрок атаки, это ОПГ Но найдет ли его иск, пока непонятно И да, находит, находит, потому что ОПГ все-таки открывается под иск В результате три минуса э, за авторством игрока команды Таймфактор Ну и 2-0 а вот так получается, что мы сегодня играем в 20.00, но, я так понимаю, поздно уже оповещать. Да, Бесик, уже, к сожалению, поздно. Я Денису вообще писал, что как бы желательно, конечно, чтобы вы сыграли в 19.00, и тогда было бы вообще прям нормас нормас Но... Понимаю, что вполне возможно вас это время, конечно же, не устроило Ну и оно, в общем-то, вас не устроило Такое бывает Иск забирает хулигана Энтрифраг фраг за коллективом тайм-фактор Но ответ, естественно, в виде раннего байраунда от команды Промиаса По результату поставленной бомбы в пистолетке Выглядит, к сожалению, этот ответ не воодушевляющий. Единственный минус смог сделать пока что только ОПГ И то очень много демейдж-диллинга в него сейчас проходит Но ну, два фрага сумел сделать ОПГ к несчастью, к несчастью, к моему величайшему несчастью, не получилось сделать ни единого минуса у всех остальных игроков команды «Про мясо», И в результате поболеть, побороться, точнее побороться за победу в раунде, естественно, Промясу не удается. Радо и Элит КС. Приветики, ребята, приветики, приветики. Да, мы на 20.00 договорились, тогда завтра получается две игры в записи с нашим участием. Да, Бесик, все правильно. Но только без спойлеров, тихо, а то вдруг кто-нибудь догадается. Талант и Каспер. Бан на фасткапе. Три минуса и вот эти самые орлы. Их сейчас оформили. Перестрелка была и под точкой Б, и под точкой А тоже вроде бы успели пошуметь промясовцы. Но 6 и 11 хп остается после всех этих шумных движений. Бан на фасткапе с шестью и эффект, соответственно, уже, кстати, с 8. Неудачно, по всей видимости, спустился с лестницы. Видимо, подвернул ногу. Так бывает, так бывает. Надо всегда стараться, конечно, спускаться без потери хелспоинтов откуда, откуда бы то ни было. Потому что, ну, может не хватить банально. Мувер и талант разбирают остатки про мясо. И на табло четвертый за таймфактор. Напоминаю, что победитель этой встречи а, проходит в полуфинал нижней сетки. И сыграет там с победителем пары Rising Esports. Коса смерти В общем, да, вот именно такое будет у нас э, происходить в ближайшее время Вот в ближайшие дни, во всяком случае Как узнать о ближайших турнирах? Элит КС, ну, достаточно, в общем-то, просто подписаться на большинство групп э, Которые проводят турниры И в таком случае, ну, я имею в виду просто социальную сеть ВКонтакте И в таком случае вы всегда будете в курсе всего происходящего Потому что сами сможете все отслеживать тем временем был сделан этот рефраг, и Иск, при этом не останавливаясь, направляется забирать автомат Калашникова, забирает его с погибшего эффекта и начинается заход в спину. Но вот это уже, к сожалению, максимально, конечно же, хреновенько. 727-й, он же ИСК, минус бан на фасткапе, ОПГ, ответный минус со снайперской винтовки, но вы сами должны понимать, дорогие друзья, что мета, в которой АВП практически всегда сидит под респауном, дабы ждать поджим, не совсем действенно, да, то есть, ну вот он поджим, но не удается ровным счетом ничего сделать, потому что Каспер с 21 коспоинтом по-прежнему жив, здоров и не кашляет, как говорится. Хулиган с ОПГ погибают, хотя последний успел сделать минус по таланту, но одного минуса, по таланту, в общем-то, при такой ситуации, конечно же, недостаточно. Женя Малов, приветствую тебя. Фасткап или сервер? Матч проходит на фасткапчике. Мне кажется, это явно не лучшая игра для промяса. Ну, да, в какой-то степени я согласен. 5-0, но опять же, сильная сторона за таймфактор. Может быть, промяса начали бы чуть-чуть более, так скажем, презентабельно. Этот матч, если бы начинали в сильной стороне, тут все-таки и соперник не слабый, и при всем при этом достаточно со стороной не повезло. Иск с талантом по минусу. Фанат Килиша, однако, с Дигла вешает ваншот в таланта и 4 в 2 с перевесом за таймфактор. Я уже не раз, к сожалению, говорил, что... За сегодняшний матч уже не раз говорил, что действительно сейчас большинство моментов остается за тайм-фактор. Как численные перевесы, так, собственно говоря, и какие-то игровые моменты. Но вот неудачный поджим от мувера и в результате фраг от Килиша, Правда, Киллиш далеко не уходит. Иск уже пробрался в дом и бан на фасткапе. В общем-то, находясь на синем, ну, навряд ли. Навряд ли. Прямо очень навряд ли. Минус от иска 6-0. Регаемся на турнир, все бегом Да, кстати говоря, Женя Малов э, вместе со своим проектом Клан Геймер Организовал сейчас турнир Взнос на турнир присутствует Увы, это не бесплатный турнир, поэтому за участие придется заплатить Но из этих сумм, из этих денег <coughs> Простите, э, будет, собственно говоря, строиться призовой фонд Который будет, разумеется, большой Пикнуть трейн против ТФ, это мазохизм какой-то Uh, ну, я не знаю, к сожалению, кто здесь что-то пикал. Может быть, Time Factor пикнули, например, сам, сами карту трейн. Ну, в любом случае, это был бан-бан десайдер. Поэтому ребята вычеркивали. И если уж навычеркивали трейн, то, по всей видимости, эта карта удовлетворяет обе команды. Иск даблкил Вот так вот замечательно в торец начинается выход от команды про мясо Ну тут просто без шансов закрытия Тем не менее с разменом, но снова 4 в 2 Хорошая хаешка под ОПГ, 35 хп остается после которой Мувер просто аккуратно одной пулькой добивает И здесь с префайра погибает эффект Уже 7, уже 7-0, дамы и господа Ну, собственно, тоже можно, наверное, повспоминать Как эти команды остались в нижней сетке Вернее, как они попали в нее Команда Time Factor потерпела поражение от команды Коса Смерти со счетом 19-17 На стадии, если я не ошибаюсь Четверть финала верхней сетки мясо проиграли в полуфинале верхней сетки Команде One Hall. Там что-то с каким-то 16, не помню То ли 16-7, то ли... Ну, что-то вроде этого Может быть и нет Счет не столь важен. Важен факт, что команда в нижней сетке, и надо как-то пытаться доходить до финала. Хулиган снова оказывается без позиции. Почему снова? Потому что команда про частенько попадает в ситуацию, в которой не стоит пушить в дымы, ибо вас там с той стороны кто-то ждет. Но все-таки прессинг остается, и в пистолетке такое было, и в нескольких девайсных раундах далее. Такое тоже происходило. Увы, промясовцы любят рискнуть, но далеко не всегда это может приносить какой-то положительный эффект. 8-0. Победа в первой половине за Time Factor. Болельщики скандируют Ура ТФ, но ну, может быть и не скандируют, я не знаю, я так только предполагаю. Факт остается фактом, что теперь команде про мясо можно надеяться только на 7. На 7, всего-то-навсего 7 взятых раундов. Ну, естественно, здесь шутка, потому что всего-то-навсего 7 это очень большое количество раундов. Для атакующей стороны против такого соперника. И скорее всего, конечно, объективности ради здесь не будет 7 взятых раундов. Но вы видите, так да, как из слишком жестко обходится со своими соперниками, делает даблкил. Ну а после попадает под размен от фаната Калиша. Хулиган. Забирает шатырюгу. И наконец-то равная ситуация. 3 в 3, черт возьми, у команды Промяса еще и удается зайти на точку Б с постановкой бомбы. Вот. Это интересненький момент, интересненький. С Аугом у нас, кстати говоря, играет Каспер. Интересная решение. Ну, Аук мне лично никогда особо не нравился в Counter-Strike 1.6. В csgo да, а вот в 1.6 нет. Ну и первый минус на ретейке, кстати, уже оформлен. Незамедлительно прилетает и второй, и третий. И девятый раунд отправляется в копилочку команды Time Factor. Уже Time Factor к ним идет, пишет Атабек. Uh, не спорю. И более того, даже согласен. Но команда Time Factor сколько я их помню, все свои матчи отыгрывали в подобном русле. То есть uh, это всегда агрессивная оборона. Это не та команда, которая любит сесть по точкам и сидеть ждать выхода от своих соперников. Но только если соперник уже очень тяжелый. И команда TF предположительно могут... Им проиграть Тогда они будут играть более осторожно И уже не пушить своих соперников Но здесь при счете 9-0 Естественно, тайм фактор понимают, что пушить можно Ну, там и при 5-0 уже было понятно Что пушить можно вполне себе спокойно И практически безнаказанно ОПГ! Отличные хэдшоты, отличные минусы, и благодаря ОПГ удается выйти на точку А. Удастся ли на ней задержаться? Вот это другой вопрос. Ну, бан на фасткапе убивает э, Иска, Каспер минус бан на фасткапе, и тут талант открывается с апдауном, забирает первого и сразу ставит хэдшот в эффекта боже мой. ОПГ, в свою очередь, успевает пройти на точку Б, но бомба потеряна где-то на споте А. И этот момент, конечно, тут уже, к сожалению... Абсолютно ничем не скрасить и никак не реабилитироваться Если, хотел я сказать, нет девайса, но девайс-то есть Потому что мы все помним, что два минуса первых как раз-таки ОПГ делал с калаша То есть он у него, разумеется, есть а, Вопрос позиционный, опять же, кому повезет с таймингами Куда будет смотреть талант и куда будет смотреть ОПГ в момент выхода с апдауна Талант вот занимает сотню Не ошибка, как говорится ну, бомба лежит, и подобрать ее, естественно, талант все это дело прекрасно услышит. Может быть, даже какой-нибудь красивый прострел с вами увидим. Хитрый, красивый прострел. Может и нет. Ну, нет, конечно, уже, да. Прострелов не будет. Талант просто ждет, дожидается. И опять же, вот они тайминги. ОПГ даже не думал посмотреть в сотню. Хотя мог бы посмотреть, попробовать выиграть перестрелку, э, но 8 секунд оставалось до конца раунда, и вот здесь уже большой вопрос. После перестрелки успевал ли поставить ОПГ-бомбу? Вероятнее всего, не успевал, и поэтому, в общем-то, очевидно, что раунд был проигран еще в самом начале этого самого раунда. Десятый для коллектива ТФ. ОПГ снова выбегает из сотни и снова является автором энтри-фрага э, в 10 простите, в 11 раунде этой встречи, как и в предыдущем в 10 -м. Иск с пулеметом, а вот это уже интересно, делает минус по эффекту. И пулемет, кстати, как вы слышите, продолжает свою стрельбу, но на этот раз он, ай-яй-яй, на нижней волне забирает неосторожного фаната Килиша, который после перестрелки не успел, э, ну, в общем... Не успел. <смех> Не успел совсем никуда убежать. 4 в 2. В очередной раз, двухкратный перевес за э, команды Time Factor. Про мясо устраивают перетяжку под сотню. И здесь пытаются сейчас э, забрать одного из прессующих их э, соперников. Тем временем, Иск уже вовсю идет на поджиме в доме. Ну естественно, кто-то из э, промясовцев однозначно посмотрит спину. Я думаю, что иск здесь найдут. Нет, не найдут. Но благодаря таланту, в общем-то, Иску при предстояло сделать только лишь один минус вместо двух, которые нужно было делать с пулеметом. Поэтому пулик не потерян и раунд выигран ну, более качественно и, так скажем, более просто. 11-10, хотя, конечно, сложно сказать, что какие-то предыдущие раунды были тяжелыми для команды Time Factor в случае победы. Ну, это типа такое себе, да, в общем-то. Раунд на точку Б. Талант в торце забирает фаната Килиша, получает размен от эффекта. И Иск теперь в соло остается на точке Б. Ну, а вы, собственно, знаете, какой у Иска. Девайс Иск сразу моментально прыгает в дымы, ищет соперника, замечает. Замечает первого, замечает второго. Но второго вот снять не удается, кстати. Опачки, здравствуйте. Ну что, Каспер, один в два это кроволол какой-то. Денис почему-то даже не слышал, что ему в спину бежит соперник. Один на один с хулиганом, и у Каспера нет. А, но ну, теперь уже есть информация о том, где а, базируется его визави. И визави где-то находится за поп-догом, как известно. Фаззум не залетает, попытка размансить. Соперника заканчиваются патроны в калаше. И вот это ваншотище от Каспера, дорогие друзья. Ну, прям... Квак-плак, как говорится Но для команды про мясо, мне кажется Все уже К сожалению, предрешено При счете 12-0 Уже слабо верится во взятие каких-то раундов уж тем более во взятие матча Но Если 12-3, я еще буду Во что-то верить Но, конечно, отдача предыдущего раунда ну, Говорит о том, что, в общем-то Наверное, нет При всем уважении, но, наверное, все-таки нет ну, или типа не сегодня. Шатрюга со снайперской винтовкой забирает эффекта. Иск... Ой, ой-ой-ой, ошибка от Каспера какая, неожиданно! Мог сейчас сделать аж даблкил, но в результате не сделал ни одного минуса. Шатрюга выстрелил, промахнулся, позицию отдал. Ну, типа, теоретически это сыграно правильно, да? Про мясо, кстати, отказались от мысли давить и продолжать давить... На точку Б Просто решили немножечко сместиться Чуть-чуть подождать И переобдумать, переосмыслить Ведение этого раунда Но! Важный момент Таймфактор тоже сейчас перегруппируется И переосмыслит Его вот талант уже начал переосмыслять Забрав хулигана Бан на фасткапе вместе с ОПГ остались вдвоем И спрашивается, если все-таки выход на точку Б То чего ждали про мясо и почему не открывались раньше на эту точку? Почему они решили э, подождать? Бан на фасткапе попадает под спрей от иска. И ОПГ с двумя холспоинтами за 20 секунд до конца раунда погибает от того же иска, елки палки Вот такой вот человек. Он и там, и тут, и везде убивает. Опасно, страшно и, конечно же, очень и очень неприятно. А ничего с этим, увы и ах, не поделаешь ха-ха, ну что это? Взрослый против детей, что ли? Витя, ну что ты? Ну, все же, Витя, так очевидно. Просто команды слишком разного уровня. К сожалению, действительно слишком разного уровня. Опять же, при всем уважении и к одним, и к другим. Но про мясо это ребята, которые раньше играли в Counter-Strike. И сейчас они лишь играют на пабликах, просто чтобы не забывать, так скажем, свою любимую игру. А команда Time Factor, ну, по большей степени Это ребята, которые всегда играли турниры Играли миксы на фасткапе и на пабликах Постольку-поскольку Хотя, справедливости ради, и сейчас они тоже проводят Очень много времени на пабликах Хулиган э, Минус талант и, по-моему, три минуса От Каспера с дробовика Ну, я, конечно, могу ошибиться, и, может быть, это было не три минуса Но, как минимум, два-то уж точно Последний раунд первой половины, дорогие мои друзья И, в общем-то, опять же Ситуация, в которой этот пистолетный практически ничего не поменяет, к несчастью. То есть 14-1 или 15-0, разница невелика. Разница велика раз разве что в том, что сколько раундов будет сыграно во второй половине. Ну что, хулиган, энтрифраг по Касперу, шатрюга минус со снайперской винтовки, Второй минус сделать не удается. Но там с лихвой свою позицию отрабатывает мувер, забирая двоих. И еще и Иск добивает бана на фасткапе. фанат килиша со снайперской винтовкой. Ух ты, какой болезненный хэдшотища-то. Ну, 15-0, дорогие друзья. 15-0. Хуже. В принципе, первую половину нельзя было сыграть, но я призываю вас всех быть ä, понимающими и отдавать отчет тому, что здесь команда... В конце матча давайте я вам даже скилл группы назову Сколько ПТС общего у одной команды в этом матче И сколько ПТС общего у, другого, у другой команды Мувер вместе со своей бригадой вваливаются на точку Б И у команды про мясо Каким-то непонятным причинам здесь удерживать ну, практически некому ОПГ и эффект уже как бы на скамейке запасных А вероятнее всего уже вообще Вне турнира Фанат Килиша последний. Три соперника его пытаются кушать с беретами. И парные стволы иска. Все-таки ставят в этом раунде точку. Да и как в этом матче вообще в целом тоже прилетает. Финалочка, так скажем. Это 16-0, дамы и господа. Ужасный достаточно счет с точки зрения морали. С точки зрения вообще подхода к контр-страйку соревновательному. Конечно... Любой команде будет неприятно проиграть матч с таким счетом. Даже если вы там с паблика или откуда там, неважно. Но вот такие вот неприятности порой случаются, это не смертельно. Главное, как говорится, научиться с этим жить, и тогда все будет вполне себе спокойно и хорошо. И все-таки шестое место занимает в этом турнире команда про мясо. Учитывая, что команда Коса Смерти все-таки не была дисквалифицирована, а остались в турнире, это означает, что шестое место у нас все еще было вакантно. И вот шестое место достается администрации данного турнира, за что им, кстати говоря, за турнир огромное спасибо.